Очень дешевые и кайфовые квартиры. Они недорогие, и они вам по-любому понравятся. И самая главная фишка нашего мамайка, нашего комплекса в том, что застройщик все сдает с ремонтом. Это зона бассейна, монолитный, уже установлен, уже функционирующее помещение побольше. Здесь уже у нас порядка 20 квадратных метров с выходом на... Наш балкончик, хочется сказать, террасу. Огромнейший солнечный привет из прекраснейшего города Сочи, милые мои. Дорогие друзья, я нахожусь на Мамайке. Это улица Крымская. И здесь у нас до моря идти ну, максимум 2 минуты. Дорогие мои, в общем, сейчас будет классный комплекс, в котором очень дешевые и кайфовые квартиры. Они недорогие. И они вам по-любому понравятся. В общем, квартиры на Мамайке от 4 миллионов рублей для города Сочи. Это очень Дешево, Дорогие мои, вот это здесь у нас автобусная остановка. Это наши небольшие парковочные места. И я пока захожу на территорию нашего комплекса. Сразу же, Мамайка, это центральный район города Сочи. И вот здесь у нас будет верхняя парковка, нижняя парковка. На данный момент комплекс уже практически на финишной прямой. Вот-вот, как говорится, уже здесь даже живут люди. Люди, уважаемые покупатели, которые купили здесь это классное, прекрасное удовольствие. Видите, узнаете райончик? Скорее всего, да? Это у нас Фазотрон. Там у нас, видите, Посейдон. Это у нас Мадрид-4. И можете себе представить, сколько здесь у нас в целом вообще на Мамайке стоят квартиры. Квартиры на Мамайке, они дорогие. А у нас дешевые. Чувствуете разницу? Далее, это у нас Крымский. А как Крымский, еще раз говорю, вон там верхняя парковка, здесь нижняя парковка. Спускаемся. Будем смотреть, какие варианты у нас здесь представлены варианты квартир. В нашем интересном комплексе. Сразу же хочу сказать, то, что комплекс практически раскуплен. Здесь осталось буквально каких-то всего там, может быть, 6 максимум помещений, которые могут быть к вашему вниманию. Смотрите, вот так выглядит сам комплекс. Это первый дом, за ним будет у нас второй дом. Там сейчас только подготовили основания, и там у нас еще есть бассейн. В общем, территория закрытая, охраняемая. Как примерно ориентировочно будет выглядеть подъезд, давайте зайду в максимально готовую подъездную группу. И вот так вот у нас подъездик. Еще раз говорю, сейчас здесь еще в процессе доделки. На этаже у нас максимум где-то две квартиры, где-то пять. Смотрите, высокие потолки, вот такие вот у нас лестничные марши, плитка на стенах, декоративная штукатурка. И, конечно же, еще раз я хочу сказать вам, уже все финиш, финиш, все на финишной прямой, все доделывается. И уже давайте-ка, в принципе, для вас здесь я подберу предложение. Есть варианты на первых этажах с отдельным входом, есть варианты на вторых этажах и есть на третьем. Комплекс всего имеет этажность три этажа. Три этажа, большая территория и м -м, балконы и хорошие видовые характеристики. Смотрим вот так внешне, как выглядит сам дом. Домик такой, в принципе, неплохой. Как он называется? Ака-мамайка. Так он и называется. Это внизу, вот это тоже наша территория. Пока здесь не привели в порядок. Здесь будут Мангальные зоны, зоны отдыха. Здесь у нас, видите, растет, пока видите, растение. Вот такой здесь тоже будет наведен порядок. И самая главная фишка нашего мамайка нашего комплекса в том, что застройщик все сдает с ремонтом. С ремонтом вам надо только лишь купить нужную вам мебель технику и все пожалуйста бросайте тапочки заселяйтесь и теперь давайте обойду вначале прежде чем э, вам заходить в сами помещения показывать размеры виды я предлагаю зайти на заднюю его территорию а точнее на макетике давайте-ка посмотрим как это будет удовольствие у нас выглядеть я сейчас вот в этом доме лазию с противоположной стороны возведем будет еще вот такой один дом Здесь же у нас по локации, по местоположению. И вот тут будет у нас бассейн. Запомнили это, это место? Теперь посмотрели, пойдем за этот дом, как на макете. Смотрим, как обещал. Обещал бассейн. Вот он. Здесь, вот в этом месте, встанет еще одна очередь, как на картинке. А это вот у нас дом, который находится правее. Еще раз говорю, мы на Мамайке. Мамайка – это центральный район города Сочи. В доме уже живут люди. Где-то живут, где-то уже, ну, за малом, уже заселяются. Это зона бассейна, монолитный, уже установлен, уже функционирующий. Понятно, что еще ведется строительство, но тут уже кто-то искупался, искупался. Вот здесь будут такие места отдыха. Наверху он там будет еще один дом Как на макете Узнаете этот видон, этот дом и тут еще один То есть этот комплекс будет состоять Из двух домов Один уже готов Второй сейчас Начинают строить, начинают возводить а Строят очень быстро И сейчас я предлагаю Зайти наверное уже посмотреть Какие здесь у нас есть Варианты Еще раз говорю от 4 миллионов рублей И все с ремонтом Видели, как выглядят подъезды? Давайте зайдем в типовую какую-нибудь квартиру. Ну, давайте вот в такую типовую. Есть площади 15 квадратных метров, есть площади 24. Это у нас помещение небольшое. С выходом вот так вот на небольшую, вот такую вот придомовую территорию, вышли мы в эту сторону. Это солнечная сторона, сторона моря. Посейдон. Место Вместо балкона у вас вот здесь вот такая вот небольшая мебель. По примеру, вот давайте соседних квартир посмотрим. Вот как там. У вас будет отгорожено Я ходил вот там, показывал вам С той стороны снизу дом И здесь у вас будет он, типа вот той вот Качалочке, будете здесь качать Здесь у вас будет отгорожено от соседней квартиры Вот видите, да, подготовили ограждение Здесь тоже вот такого проходного двора не будет И у вас вот такой вот огромный балкон Ну, по сути дела, он вроде огромный В то же время это терраса Застройщик здесь везде разводит теплый пол По дверям двери толстенные Не дешевые Прям такие, знаете, тяжелые и вот следующая небольшая квартира-студия. По сути дела, этот комплекс, он такой, наверное, больше как для отдыха, что ли, да? Или для сдачи. Не забываем, вот здесь станет еще один дом, в нем тоже у нас есть варианты вам покупки. Это наш басик. Ну, примерно вот так вот уже вам можно сориентироваться. Застройщик сдает полностью готовые потолки, стены, фаянс, техника. С сантехника имеется в виду, не техника. А, ну, естественно, подъезды подъездами, все само собой разумеется. И... Готовая комната санузла. Вот, видите, помещение побольше. Здесь уже у нас порядка 20 квадратных метров с выходом на наш балкончик, хочется сказать, террасу. Здесь сейчас установлены лица, тут будет ограждение, вот с видом на басик. В принципе, зато не солнечная сторона, жарко не будет в летнее время года. Застройщик полностью декоративная штукатурка, потолочки, видите, плитка, здесь-везде теплый пол, кухня, зона кухни. Все выводится вам, все вот вам, как говорится, большие санузлы, все готово, делает застройщик. И отдает вам готовую квартиру с ремонтом. В этом и есть фишка-плюшка. Вот давайте точно такая же другая, 20 квадратных метров в противоположную сторону. Всего-то 4 миллиона 500, грубо говоря. Упакованная квартира на Мамайке в центральном районе города Сочи с ремонтом. Что вы можете купить с ремонтом в хорошем комплексе у моря, где две минуты пешком? Да ничего вы не купите, Ее с вот таким вот балконом. Не забываем вот здесь ограждение, где я машу рукой, и вот это еще ваше дополнительное пространство. По примеру, вот соседних квартир. Ну что, дорогие друзья, я думаю, сейчас большинство из вас скажет то, что это в принципе очень даже неплохое и недорогое предложение. Есть маленькие площади, есть побольше площади. Кратчайшие сроки сдачи по данному комплексу. Еще раз, я вам говорю, уже в нем живут люди. Вот присмотритесь. Я тут зашел нечаянно, но увидели там внизу белье висело. Здесь уже живут люди порядка пяти семей. Там вот живут люди тоже, с той стороны живут люди. И вот такой вот домик. Не могу сказать, что это элитка. Нет, это не элитка, это обыкновенный, ну, обыкновенный скажем так, комфорт-класс на берегу моря. И э, дешевые варианты с ремонтом. Небольшие площади, хоть под сдачу, хоть для отдыха. Пожалуйста, дорогие друзья, мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима ЮДВ, жду вашего звоночка. Пишите, звоните, не стесняйтесь, я подберу вам квартиру здесь или в любом другом комплексе города Сочи. Поэтому, дорогие друзья, не стесняемся, набираем, жду Звонка, увидимся. Пока.